Так, э, По поводу порталов кое-что скажу. А, будьте осторожны в своих практиках в чужие порталы входить. Паша рассказывал, есть такие ловушки, которые ловят души. Поэтому открывайте свои порталы туда, куда вы хотите. В чужие не хотите, это опасно. Да. Это можно сравнить с тем, как эти, знаете, сидят на льдине вот этой судочкой, Оп, оп и... Души, жрут, там, будьте осторожны. Во всем нужна все, да, Михаил Михайлович, благодарим, благодарим. Правильно, нечего по темным подворотням лазить и по темным порталам что имени. Надо все, да, как этот самый, да, в том анекдоте. Э, что, Ленин сказал делиться, да, а Сталин сказал свое иметь. Была такая поговорка в давнишняя, да, советское время. Вот, поэтому надо свое сотворять, да, вот. Так, и взаимодействуя только с подобными себе. Так, далее, значит, как раз тут э, коммент Михаила Михайловича, да, по поводу э, демонстрации этого ролика, про съемки вот этих... Э, ну, типа, фильма а, типа фильма, типа фильма, в Твери, он же бывший город Горький, да, по, по поводу того, что блокитными пропорциями бегали, там боевая техника каталась и все такое прочее. да. Вот Михаил Михайлович коммент написал. Вот за такие провокации сразу к стенке всю команду съемочную и продюсеров, вместе со сценаристами и продюсеров, потому что это получается программирование этого события на воплощение. Запрещаю, аннулирую, отменяю это событие. Вот, благодарим Михаил Михайлович за поддержку, э, за то, что мы тоже озвучивали, да, и это подтвердилось, все да. уже, эту шоблу разогнали, фильм этот запретили, я не знаю, насколько там репрессии эти, но все, пипец это самое, да. э, откозыряли, выслушали нас, э, не, не знаю, насколько это жестоко, грубо, вот, ну, скажем так, этому фильму точно не быть, пиздец, вот. Будет картинка, да, об этом, оповестили, так сказать, интернеты. Вот, ну тут опять же Михаил Михайлович такой этот самый, Татьяна Макарова написала. Очень приятный молодой человек и умный. Это по твоим роликом по поводу волеизъявления. Ну думаю, зачитаю. Все-таки в каждой живой душе приятно, когда вот кто-то видит. Благодарно так это неописуемо. Так что Михаил Михайлович... Так, значит, Наталья Поляна, вот тоже прелестная дива наша, да? да. В настоящей действительности человекам надо надеяться только на свои силы и понять, что мы способны на многое, даже, казалось бы, непосильное для нас. Всем добра, любви, тепла, постоянного и справедливости. Превеликий поклон, очень доброе, почти, про, э, множество комментов, да. И такие они все время искристые и, э, как бы это сказать, да. Ну специфически каждый раз какое-то новое о, превеликий поклон очень очень благодарны вот пал Палыч писал по поводу одного слышать этих роликов по о природе которые мы снимали вот это вот прелестное время настоящее время полетия да смотрите сколько образов на небе музыка огонь а мама природа сама самая красотулька да действительно вот получается видите вот как э Заснимаешь, потом монтируешь, потом добавляешь чего-то, выкладываешь, и получается, вы знаете, получается действительно мистика какая-то, да, мистерия получается. Вот, вроде бы так особо не задумывался, как какую-то музыку вставить, как ее там раздвинуть, переместить, как скомпоновать. А получается, видите этот самый, опять да, же, рук... вот, видите, вот, как руки сами делают, типа, да, ну, или кто-то ими вот. руководит. И... Сама матрица помогает. Вот. Mm -hmm. Вообще с этим, да, вот когда вот этот снимал где-то в середине ноября, ну, нормальная погода, прекрасная, только листья облетели. Еще на вишне были листья зеленые, солнышко, небеса голубые, все прекрасно. Вот если проследить, вот сентябрь, ну это лето еще, сентябрь целый полный лето, октябрь, ну что-то как-то там, вот, мы тоже возмущались, что ой, ночью 10, mm -hmm. возмущались, что, ну, тепла естественно, а днем там 15 и до 20, ну блин, где же там эти наши 25, вот это так примерно октябрь. потом херак, и это началось отбираться, причем конкретно, кардинально, резко облетели листья, вот, в течение нескольких дней резкие, вот эти похолодания опять же до нуля, десятками градусов, просто 10 раз, с срезается, щелчком. щелчком, да. И вот мы вот, что там, все, ноябрь этот закончился, вот, и раз, все, включаем вот эту вот херню актив, на, в, в активном этом режиме. Про эти, блин, где, блин, эти, это наклон этой, да, шара так, прокрутился он, и лучи теперь от отражаются солнечные, не, не прогревают. В течение трех дней это произошло? Или там и недели? Это, да? это произошло 30 ноября в 23 часа 50 59 минут, 59 самых. секунд. И еблась 1 декабря 0 часов 0 минут 1 секунда. Хуяк! Фото... все это По Последний фотон начинает отражаться не так, чтобы прогревать Землю. Да? Ну, вот, начало, приходят блин... эти самые, да... Уважаемый тут человек в Одноклассниках, по-моему, эти самые океишки э, пишут, э, присылают регулярно, да, вот эти вот, э, как они там... Типа э, открытки, ну, открытки или какие-то эти самые, иконочки, которые вставлять можно на этот, на... Мишура эта, да. херовина. Вот. Приверите, поклон и благодарность. Только опять же, уважаемый Игнатов, по-моему, этот самый, да, ну, не присылайте вы, пожалуйста, зимой. Ну, просьба такая, не присылайте, я их не буду принимать. Вот. И вот эти э, церковные, эти самые всевозможные. Ну не надо, фильтруйте. Не нужно эту заразу распространять. Понимаете? Я не кайфую от этого самого, от мороза, не кайфую. Вот. Возможно, у меня была, э, ну, скажем так, э, наука такая жестокая, да. Я описывал это уже неоднократно, да. Вот. Э, Однажды этот самый, да, в Североморске, по-моему, мы стояли, ну не буду уже врать, где, где это мы стояли, в Североморске или, или в другом каком-то этом самом, да, вот, мы как спасательное судно, вот мы тушили э, возгоревший, один загоревшийся из пароходов, вот, и мне пришлось неопытному абсолютно первый раз в жизни, так сказать, статью этого пожарного ствола. Я обледенел там, как этот генерал Карбышев. Меня отбивали, блин, ломом это самое, потому что я к вот этой установке да, просто примерз под слоем льда. Я не кайфую от блядского мороза, не кайфую, поймите. Если бы вы попали в мою шкуру, вы бы тоже ненавидели эту проклятую эту привнесенную зиму. Вы посмотрите старые советские фильмы, вот этого Роу и прочих. Но не было там зимы. Вату эту накидывали. Пену эту пожарную, не было, блин, декорации были, не было, блин, зимы. Да снимались, да показывались, и это хуяк, эта зима появилась, блин. Не нужно в это верить, не нужно это поддерживать. Ну давайте поддерживать, чтобы это было полетие, круголетие. Почему эти мартышки где-то там на экваторах, да, на разных островах, ну извините за такое выражение, что мартышки, да, не, абсолютно не заслуженно. Вот эти человекоподобные. Посмотрел бы я на него, когда было минус 30. Ну да. Вот, помните это Высоцкого марафона, эта песня, да? Вот такие вот пироги. Почему это хренотень, да? Не нужно затягивать в это, не нужно вот, потом этот самый просыпаюсь, я на одном пароходе как-то, да, э, особо весело было, выделили мне э, место, да, ну я прибыл на один пароход, вот, по, и вот я просыпаюсь э, под утро, да, и а надо мной как раз, ну, кто это проектировал, это вот судно, да, над вот этими нарами, ну а по-другому как это назвать, да, э, шконку эту, да, матросскую, вот, надо мной из верх верхней вентиляции, да, наросла сосулька. И если бы я чуть треща вскочила, просто себе проколол бы, или глаза, или лицо проколол бы. Потому что она росла, и она вот-вот-вот вот возле этого самого, возле носа уже была. Понимаете? Ни хрена в этом хорошего нету, в этом морозяке. Поэтому выгоняйте вы это из головы. Вот, переходи, переходим в нормальную реальность. Олег, вот это про зиму очень хорошо Антоха сегодня написал в своем стихе. Кто любит зиму, пусть лечит геморрой сосульками. <смех> Ой, блин, ну хоть немного осознания. Ну почему вы, блин, вот это тиражируете эти картинки, всю эту мототень, блин, как там эти рекламные э, твари эти, да? Плавный переход после этого э, с этими, с дынями, с этими, как они стыковами с, с Хэллоуина, да? Вот, когда Хэллоуи жопу лежит своим господам. Плавный переход к празднованию этого самого, блин, э как она на западе, Кри не год, а, к ну, год, Рождества этого грёбаного, понимаете, вот такие пироги. Я еще помню времена, ну 20 лет назад, да, я еще помню времена, когда это диковинкой было, когда диковинкой было это самое, Хэллоуин этот, вообще не это 20 лет самое. назад Хэллоуин, я... Так, бы, как бы сказать, и не помню, чтобы. Вот. А на этот на рынок я ездил на радио рынок, активно занимался вот этим ремонтом компьютеров. Вот. Вот эта хренотень, Рождество начиналось. Как раз в католическое Рождество. До этого не было никаких ни елок, ни палок никаких, никакой хрени этого не было, мишуры. Вот примерно с католического вот этого Рождества, 25, блин, декабря. Вот тогда это начиналось. Сейчас, блядь, это начинается 20 ноября. Ну, хватит уже, блин. Ну вы охуели, блин. Ну что вы притягиваете эту заразу, блин. Ну было ж кайфово, блин. Теплынь было. Полетье было, блин. Месяц назад было. Догавкались, два месяца такие. Назад Домалили еще вы самое.